Всем привет! Сегодня я расскажу про гарнитуры Handsfree с AliExpress. Заказала я сразу три комплекта, себе и на подарки. Гарнитура идет в специальном чехле на замочке. Выглядит он стильно, и в него все компактно помещается. В каждом комплекте вы найдете инструкцию на английском языке с описанием возможных действий а также USB шнур для зарядки длиной 16,5 сантиметров миленький забавный карабинчик, который можно прицеплять чехол к рюкзаку и пластиковое крепление сережка на ухо естественно сам наушник собрать все легко и просто Сделано все аккуратно, на корпусе есть логотип фирмы, а также кнопка включения и выключения. Сбоку расположены кнопки переключения громкости, а сверху отверстие для зарядки. Когда я начала тестировать все три гаджета, вышла забавная история. Один наушник полностью соответствует описанию, он работает и на английском языке озвучивает все действия. Второй, белый наушник, тоже работал, но говорил уже по-китайски. А третий наушник оказался и вовсе не рабочим, не знаю, как так получилось. Я все-таки протестировала рабочие наушники и ими оказалось вполне довольным. Они действительно поддерживают все заявленные функции, быстро и легко подключаются к телефону по Bluetooth. Звук хороший, громкий, можно слушать музыку или отвечать на звонки.